Дорогие друзья Божьего мира, Божьих благословений и Божьего присутствия в вашей жизни. Изучая Священное Писание, мы видим, что пророки Ветхого Завета часто являлись прообразом Бога или прообразом Иисуса Христа. Например, пророк Осия олицетворял Божью любовь к израильскому народу, а пророк Моисей являлся ходатаем за израильский народ перед Богом, так же, как Иисус Христос является ходатаем сейчас для нас, верующих людей, ходатай Нового Завета. Пророки часто раскрывали какую-то часть Бога, то ли его терпение или любовь, и пророк Даниил не является исключением. Сегодня я хочу, чтобы мы увидели, как Данил своей жизнью раскрыл и показал нам Иисуса Христа. Итак, мы посмотрим на некоторые сходства и параллели их жизни. Итак, первое сходство. Против них обоих был составлен заговор. Данила 6 глава, 4 стих. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Данила по управлению царством. Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось за нем. Евангелие от Луки, 19 глава, 47 стих. «И учил каждый день в храме, первосвященники же книжники и старейшины народа искали погубить его». Второе сходство. С целью заговора был задействован Правитель. Данила, 6 глава, 6 стих. Тогда эти князя и сатрапы приступили к царю и так сказали ему, «Царь Дарий, вовеки живи». Евангелие от Матфея, 27 глава, 2 стих. «И связав его, отвели и передали его Понтию Пилату, правителю. Следующая интересная деталь, которую мы можем найти в жизни Даниила и в жизни Иисуса Христа, это то, что оба правителя хотели отпустить подсудимых. Данила, 6 глава, 14 стих. Царь, услышав это, сильно опечалился. И заметьте, как здесь написано, «И положил в сердце своем спасти Данила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его». Это был правитель. Царь Дарий был императором персидской империи. Огромной персидской империи. Давайте прочитаем, что написано в Англии от Иоанна, 19 глава, 12 стих. «С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали, если ты отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Следующий очень интересный момент. Они не могли, не смогли найти никакого предлога. Возвращаемся к четвертому стиху 6 главы книги Даниила. «Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила под паралленью царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти». Другими словами, жизнь Даниила была безупречной, и никто не мог его упрекнуть или найти какую-либо погрешность в его работе, в его жизни. Лука, 23 глава, 4 стих. «Пилат сказал перед священникам и народу, я не нахожу никакой вины в этом человеке». Точь, точь. Интересное сходство, интересные параллели. Давайте посмотрим на следующую параллель. Мы можем ее найти в 5 стихе 6 главы книги Даниила. «Эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него». В законе Бога его. Случай с Данилом, что эти люди, коварные люди, сделали? Они нашли обвинение и, скажем, некий предлог против Данила в его законе, в его религии. Что же мы можем сказать в отношении Иисуса Христа? Это то, что пересвященники и служители сделали то же самое.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 потому что сделал себя Сыном Божиим». Следующая параллель, следующее сходство. «Оба попали в каменную пещеру». Данила 6, глава 16, 16 стих. «Тогда царь повелел и привели Данила и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Данилу, «Бог твой, которому ты неизменно служишь, Он спасет тебя». Евангелие от Луки, 23 глава, 53 стих. И сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, в высоченном скале, где еще никто не был положен. Может быть, следующая деталь не покажется такой значимой или значительной, но давайте посмотрим на нее. Ко входу, как в случае с Даниилом и в случае со Христом, был привален камень. 17 стих 6 главы книги Даниила. «И принес он был камень, и положен на дверь серва, и царь запечатал его перстнем своим, и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не применилось в распоряжении Даниила». О Матфея, 27 глава, 60 стих. «И положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился». Следующий момент. Как к Даниилу, так и к Христу явился ангел. 23 стих, 6 главы книги Даниила. «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и перед тобой, царь, я не сделал никакого преступления». В Англии Луки, 22 глава, 43 стих. «Я явился же ему ангел с небес и укреплял его». Даниила, 6 глава, 23 стих. Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Данила из рва. И поднят был Даниил из рва, и никакого повреждения не казалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Данила после пещеры радостно встречал царь. И мы можем быть уверены в том, что и Христа также ожидал царь, отец. Безусловно, эта встреча сына с отцом была невероятной. 33 года ожиданий, искушений – и Иисус выполнил эту миссию, которую поставил Отец. И эта встреча была, безусловно, радостной и великой. И последнее сходство, последняя параллель. Как в истории Даниила, так и Христа, Иисуса злодеи получили воздаяние. Даниила 6 глава 24 стих. «И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, брошены в львины ров, как они сами, так и дети их и жены их, и они не досили до дна рва» как львы овладели ими и сокрушили все кости их. Если мы посмотрим в отношении Иисуса Христа, то мы увидим, что наказание, которое обрушилось на этих людей и на весь Иерусалим за то, что они не приняли Христа, было разрушение Иерусалима в 70-м году. Кроме этого, мы можем быть уверены в том, что участь тех людей, которые отвергли и предали Христа, будет ужасной и страшной в день суда перед Белым, Белым Престолом. Их участь в аду будет неимоверно мучительной. Но давайте сейчас посмотрим жизнь Даниила как пример нам, верующим людям. Даниил раскрыл нам Христа. Даниил показал, что он стойко перенес все трудности. И это Божья цель для нас. Представьте себе, а что было бы, если бы Даниил не проявил бы верность? Во дворце худоносора все знали Бога Даниила. И как они знали? Они знали по его верности. Даже когда Даниил говорил уже с персидским царем Дарием, то очень интересно, что сам царь Дарий признал, «Которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». Пусть наша жизнь отображает Христа в нашем верном следовании за Ним, в неизменном следовании. Может быть, мы не замечаем некоторые моменты в нашей жизни, но если мы поступаем по Слову Божьему, Бог это невидимым образом использует для того, чтобы раскрыть другим людям, и верующим, и неверующим, на то, каков Он, каков Христос, наш Спаситель. Пусть Господь благословит вас, Божий вам благословений и мира. Аминь.